Зачем делать гороскоп маленькому ребенку? Здравствуйте, мои дорогие. Я очень рада, что вы слушаете меня, что вам интересны мои видео, и буду стараться снимать их как можно чаще. Знаете, очень часто мне приходится сталкиваться сегодня с такой ситуацией, когда мама там, заставляет ребенка учиться, готова его стукнуть под затыльники, несмотря на то, что ребенку там может уже 15 лет, да? И старается его заставить, наказывает, не пойдешь гулять, еще что-то. И такой идет конфликт. Ребенку некомфортно, неприятно, мама пытается давить, только давить физ, физ, физическое такое применение силы. Да? И по-другому никак не получается. А у ребенка не складывается, вот просто не складывается. Вот ему там нравится футбол, да, ему не, совсем не хочется учиться. И оценки очень низкие, приходится нанимать каких-то репетиторов, мама старается, мама там вкладывается, а ребенок продолжает ничего не делать. И иногда есть смысл вот в таких ситуациях рассмотреть карту ребенка, что же там такое. Чаще всего это ретроградный Юпитер. И если ретроградный Юпитер, у него никогда не возникнет желания учиться, тем более, когда на него давят, тем более, когда здесь идет физическое применение силы. Да? Если не дала подзатыльник, то там кричала, ругалась, наказала, телевизор нельзя, компьютер нельзя, телефон давай сюда и так далее. В игрушки играться нельзя, сиди, учи. Да? Вот такое давление. То есть здесь это все не подходит. Нужно к ребенку найти ключик. Нужно посмотреть его карту рождения, нужно посмотреть, какие у него таланты. Может быть, у него там Венера, его к красоту тянет. Да? Может быть, у него Марс, его в спорт тянет. Может быть, дать возможность ребенку проявиться так, как он, какой он есть на самом деле. У меня, например, такой пример, что моя дочь тоже с ретроградным Юпитером. И у нас была всю жизнь, наверное, борьба за э, вы, выполненные и невыполненные уроки. И мне было очень трудно пережить этот период. Я, правда, не знала, что делать, кому обратиться, у кого спросить совета, и что же, что же с этой ситуацией вообще дальше делать, да? И в какой-то момент, когда я ее привезла в Испанию, здесь тоже у нас не пошло обучение, хотя здесь оно намного легче, чем в России, просто другой язык, но обучение намного легче. И что дальше, да? Дальше у нее появились испанские друзья, и только тогда она начала учить язык. Она подружилась, ее муж русский мама у него с Сибири, отец с Украины, ну свой парень, да, разговаривает по-русски, а друзья попались такие, которые с Аргентины, с Колумбии, там испанцы, семейные пары, которые разговаривают только на испанском языке, естественно, русский не знают, и у нее пошло очень легко обучение испанскому языку. Дальше она там не хотела у меня работать, да, то есть она у меня приехала. 15 лет сюда, в Испанию, да, такой переходный возраст, не хотела работать и не знала, что с ней делать, куда же ее учиться, если она не хочет учиться, даже закончить последние классы, что здесь делать. И в конечном итоге она стала замечательной женой. Я у нее учусь очень многим трюкам, чтобы в семье был мир и лад. Очень многим. У меня просто взрыв мозга иногда от ее поступков, но я потом понимаю, что она вот сделала правильно, а я бы со своей правильной колокольней, которая там нам приказывает, социализме, да, еще забили каленым железом в голову, я бы сделала неверно, да. То есть э, у меня бы получился результат, как всегда, да. Хотели, говорить, как лучше, получили, как всегда. А у нее получается то, что надо. Муж, муж ее ценит, любит, носит на руках, э, готов защищать от всего, всего-всего. И все у них складно получается. Она хороший работник, да. Э, ее очень любят, ее шеф, э, много что можно продолжать говорить хорошего, да, то есть э, та школа, которая была, да, то обучение, которое дается, просто для нее было неинтересно, да, то есть она совсем другое, дети приходят, индиго, они уже приходят с какими-то талантами, данными, да, то есть их нужно помочь раскрыть, сейчас я это понимаю, посмотри, посмотрев ее карту, сейчас моей дочке 27 лет, но если бы я увидела эту карту, когда ей было там, я не знаю, 5 лет, 10 лет, да, вот моему внуку 2 года, я знаю, что у него какие планеты ретроградные, что от него ждать, и что здесь никаким усилием и физической расправой, и наказаниями ничего не добиться, здесь только нужно игровые варианты использовать. И когда это понимаешь, что ребенку легче развиваться, и родитель уже не прессует его, и чувствует себя комфортно, и строится взаимопонимание, между старшими и младшими поколениями. Поэтому очень важно посмотреть инструкцию своего собственного ребенка и, и свою собственную инструкцию знать, чтобы знать, какие у, себя, у тебя таланты, какие у тебя задачи, какие ошибки были в прошлом совершены, в прошлых воплощениях и какие мы пришли сюда исправлять то есть, как нам здесь нужно сейчас правильно себя вести. Очень легко прокачивается. Карма финансов, очень легко прокачивается фи, э, карма отношений, все это можно прокачать, понимаете, просто улучшить, это возможно, сидя на диване, это не, само не происходит, если уже не дано по, по, по карме, по судьбе не дано и уже не произошло, значит надо над этим работать просто-напросто. Просто, Просто кто-то приходит в эту жизнь уже с кармой, с благостной, они там легко вышли замуж, ни на какие тренинги не ходили, ни к каким астрологам не ходили, и все у них хорошо, все у них счастливо, да? То есть есть такая категория, но они примерно один процент. Можно на них стараться равняться, да? Но если мы пришли с другой кармой, в которой мы накосячили, да, на... и так далее, да? то здесь лучше просто понять, где мы накосячили, как мы накосячили, как это исправить, как это прокачать и все-таки успеть эту жизнь прожить счастливо. Я считаю, это более разумно, чем сидеть и ждать, что там выиграем в лотерею, да, как некоторые говорят, или может мне повезет, может кто-то на меня глянет. Да? И я не видела ни одного человека, на которого вот просто повезло или просто глянули, когда у них э, карма не позволяла. Да? То есть если карма не позволяет, то это не произойдет. Чтобы карма позволяла, нужно сделать благостные поступки, которые добавят бусинки благости и позволят э, произойти хорошему в вашей жизни. Хорошо, дорогие мои. На этом я прощаюсь. Увидимся с вами в новом видео. Пока-пока.